Всем привет, дорогие друзья! С вами Блокчейнл, и сегодня будем продолжать проходить симулятор вора. Продолжать будем грабить, угонять машины. В прошлой серии мы посетили новые районы элитный, Впервые. Посмотрели, что там, как живут. Офигеть. Они там миллионеры, конечно, все. Взяли скрипку какую-то антиквариатную. Кстати, ее можно продать, оказывается. Я просто поспешил на несколько уровней. Аж на три где-то, наверное. Ее можно было в антиквариате вот продать. Они у меня теперь уже доступны. Я уже продал не серии. Просто офигел такой и продал. Они где-то 4000 стоило, или 8. По-моему, 8, да. Антиквариатный стул, кстати, есть, который мы в прошлой серии видели. Так-то можно его, кстати, пойти. Возможно, в этой серии или в следующей. Потому что он нам приходится 5 косарей, стоит немало на самом деле. Так, нам сейчас нужно взлом вот эту дрель купить какую-то. Типа взял, продрелил дверь, и все открылось. Всё. Вот это замечательно просто. Как можно, конечно, ну вот, пусть это взял, вставил в этот замок, продрелил чуть-чуть пару секунд, и все открылось. Только надо еще взять антисигнализацию, эту прокачать уже навык, вроде бы там был. И тогда будет вообще все обалденно. Желаю всем приятного аппетита, приятнейшего просмотра. И вот сейчас включите вот колокольчик уведомления, чтобы не пропускать новые видео, такие вот прохождения, обзоры. А, так, надо пробраться в дом, получается, да? Ага. Ну там можно просто через, да, на второй этаж, все нормально будет. Так, окей. Не, но ну я пока не разучился за принципе играть, хотя давно не играл. Окей, давай. Давай, давай. А там все спят нормально, день, хотя два часа, три часа, 4 уже почти. Уже вечера вечер наступает. Они до сих пор спят. Ч ⁇ за говно? Какой вызов? Какой арест? В смысле? Никого не было. Тут камеры стоят, что ли? Уходи отсюда. дурень ты ч ⁇ напугал меня сейчас? Думаешь, реально сейчас такой... Стоп! Стоп! И вылазьте отсюда. Сдавайтесь. Нет, пошел в жопу. Да уходи меня, никто меня спалил на улице. Да вы не имеете права, мойте все домой зашел. Ну подумаешь, ключи мой забыл. Ч сразу вор-то, ну? Просто дайте мне машину взломать вашу и уехать, Все, Я вас отпущу, Мой-то делать, что хотите, живите как хотите. Да ничего у них нет, они бомжи вообще. Нафиг я к ним пришел. У них кресло только дорогое, никто ну, навряд ли. Изи -за кожа заменитель, там говно. Да чем я к ним пришел, действительно? из этой машины, наверное, только. Да ничего не услышал. Ну, а, а дрельница, он всё... Она идет ко мне. Я уезжаю, до свидания. Все уезжаем по Бырикому, пока нас никто не видит. А то будет потом уже поздно. Она сюда придет и будет... Свои дебильные сандали засовывать. Да чем она мне надо? Зашнуровывать. Я уезжаю просто, и все. А там машина... А, она дома заспанится, нормально. У меня эвакуатор её эвакуирует домой прямо нормально угнали машину чью-то почему бы и нет на самом деле сейчас будем наверное разбирать да или что там делать Сам вроде я видел что то можно было делать тогда батрум 500 нифига себе теперь ты готов для настоящего дела продолжай в том же духе и сам не заметишь как превратишься в свободного человека без всяких долгов мы оставили возле твоих работ в... ворот. коробку забери ее чего? Это динамит. Коробка для Ричи. Так, интересно. Езжай, к Ричи, R и 204 и положи ее ящик в спальне. Не дай себя заметить. А да я уже профессионал, что ты? Заметь, не заметить. А где машина моя? В смысле, я прыгнул машину, куда она исчезла? А, вот, на парковке, окей. Доставьте коробку. На Ричи 204 вернитесь незамечен. Так, да, блядь, это легко вообще. Незамечен, ну, то вообще без проблем. Мы вообще-то выполняем миссии, Мы вообще-то я выполняю самые элитные просто задания. А что это за фигня? Да стоп, просто доставьте. А что курьером работаю тебе или чё Я что-то профессиональный ворок Доставьте коробку. Да реально какой-то доставщик Хотя, в принципе, если динамит, то в принципе интересно предложение. Если только динамит. Не, ну элитный район, на самом деле. Это уже хорошо. Мы уже на элитном районе, короче, доставляем тут всем подарки. Так, а ну-ка. Можно, кстати, камеру поставить, если чё? Кстати, это неплохая идея, на самом деле. Потому что... А парковка? А попа вообще идеально. Потому что, если я просто если я просто полезу сразу, то меня могут спалить. Я не знаю, там кто находится. Мы-то охранник, мы там... Ну, тут элитный район, между прочим. Ну, вы, ну вы понимаете, да, что может быть, если... Случайно спалиться там. все хана тебе. До 7 утра ну, нормально. До 6 давайте даже. Давайте до 6. До 7 это мало. Типа надо в сутки. Я забыл просто, что в сутки надо. Ну все нормально сейчас будет. все 6 утра. Идеально. Сейчас будем смотреть, что там она нам засекла так два жильца вроде бы еще охранника нету это уже хорошо получается туалет кухня вообще не уходит почти никогда вообще три часа до другой два. ну это как-то не особо ни о чем вообще почти чуть такое вообще не работают почти типа так магазин сходили и все Ну допустим окей так камеру а почему камеру не могу затечь она далеко типа или чё а сейчас выйду и она тут будет а вот она падла такая Ага, конечно Типа я дурак, да, такой? Сразу пойду, на а тут 10 камер Понаставили, бляха Элитные районы Понастроили говнянских Миллионеры, хреновы Потом люди тебя Потом люди грабить не, могу, не могут Нормально Так, а ну-ка, давайте сюда Ага, где камеры? Че? Фигня, мы проходили такое там да, мне кажется, тут еще на елке камера. Нет. Блях, если на елке камера будет, я вас убью. У меня лом есть, в принципе, я могу, за... в принципе, без проблем втащить вам. Так, аккуратно, аккуратно. К... Какой? Я думал, там опять что-то надо покупать. Не, пацаны, так нельзя делать. Мы только берем и грабим вас. Все отключился внезапно. Окей, okay, выключился. Это, походу, ко всем, кто заходит, включается. Ну, мне ведь страшно. И Имак, И маг, кстати, есть. Неплохо. Он дорогой, по сути, стоит? Ага, конечно, он еще так офигеть, как дорого стоит. Ну, понятно, элитный район. О, гарнитура есть, гарнитурочка. Давай. Они сейчас... Не, они не уйдут, походу. В ближайшие, наверное, часа два точно. О, гитара, нифига себе, я я видел, она дорого стоит, там антиквариат или что-то такое было в разделе таком. Не, это хорошо. Коробочка, о, коробку надо сюда. Вот, вот, вот сюда надо коробку. Сейчас подарочек вам сделаем. О, денежки, спасибо за коробку. Ну правильно, я курьер, мне заплатили за доставку. А чё вы? Я бензин потратил, я потратил время, чтобы доехать сюда. Все правильно, я считаю. Все правильно, вообще идеально все. Мне заплатили деньги. Серьезно? Я думал, тащить сейчас буду. А, тут все полегче оказалось. Я думал, я сейчас его тащить. А, конечно, нет, все тут делается быстро. Вот это я спалился сейчас. Очень сильно. Так, тут кирпич какой-то лежит. Зачем вам кирпич? Тумбочки, что вы делаете вообще? Книжки. Ну, всякое барахло ненужное мне. Не, я не буду даже смотреть. Это два часа, я не хочу тратить время на это говно. Я все равно засек, что вы там делаете, я знаю. Лампа. Две единицы. А сколько она стоит? Я не проверял. Ну, давай посмотрим. Но я думаю, что лампа сильно дорого не будет стоить, так то я. Так, один раз возьму и хватит. Кубок. Там был. Тоже что-то мало стоит. Все, я кубки уже не беру, нафиг они мне не нуждались. Оно видит меня? Надеюсь, что нет. Камера в ванной? Серьезно? Вы что, угораете? Типа, в... помыться уже нельзя? Охренеть, вы что вытворяете там? Бляха, не надо. Я не буду так больше. И маг еще. А, у меня нет в инвентаре, Ну ладно, в принципе. Блин, чуть не спалился вообще. Очень было близко что-то творяешь. О, вот статуя, кстати, есть. <з dunno> статуя, Не, там ничего интересного нет я уверен. Хотя можно, в принципе, потратить время свое небольшое. У меня время есть, они сейчас уйдут, скорее всего. Да, да, да, они в гостиной побудут чуть-чуть и все и, и уйдут. А мы можем, а мы можем, в принципе, немножко побаловаться с Сейфом. А ну-ка давай. Окей, хорошо. Не понял. Ч ⁇ за говно? Все, окей. Вообще на Изи уже научился. Да, ваза, серьезно. Да пошли вы в жопы со своими вазами. Так, мужик, не надо так делать. Да, в смысле, вазы? Это что за говно? Я два часа взламывал. Имака, лампа, говно, пошел в жопу. Нет, что за говно-то? Все, лампы сейф. Так, а ну-ка, аккуратно. Нет, я не буду, наверное, сейчас. Так палиться сильно. Не-не-не-не-нет -не, смысла нету. О, там, кстати, еще что-то есть. А, это я. С... А, я это коробку надо было положить. Окей, все хорошо. Ну, ты уйдешь в туалет, хватит там уже. Там у тебя даже есть. Там у тебя даже покупаться нельзя. Охренеть, там сканер стоит, что покупаться нельзя. Если гости придут, не получится у них ничего. Ну, это оборзели, бар я читаю. Уже, уже ставить э, эти сканеры э, блин, везде. Ну, это... Офигеть. Давай, мужик, уходи. Мне надо уходить. Я твою машину сейчас угоню, если будешь выпендриваться. Будешь тут вот так э -э -э, обсматриваться. Че, руки не видел свои, да? Ноги не видел. Ну, конечно. Да давай, уходи отсюда. Ну, ты должен уходить на работу. Не дома, молодец, все, я пошел. Ты молодец, а баба не очень. Бляха, она меня сейчас спалит, по проценту. Ну, все просто испалит, все испортит мне. А, мужа испортила. Блин, ненавижу я тебя. Ненавижу. Бляха, мне ж там нельзя... Все, я миссию просрал. Какого хрена вы пришли со своими гребаными коробкой? Все, машину спалят, все, смотри. Хотя не на парковке, вроде бы. А, и она ушла, конечно. Типа она тут ни при чем вообще. Сейчас машину спалят, и я просто вас убью, нахуй. Просто на нафиг, и все. У меня тоже оружие есть. Не думайте, что ты один такой крутой с пистолетом пришел. Я тоже тебя молотком у... могу вырубить без проблем. Сзади такой подойду, и все. Не ты ляжешь у меня. Хотя три звезды, наверное, уже будет, но мне не важно. Уезжайте, пожалуйста. Машину не трогайте, если чё. Все, до свидания. Она не дома, все, не дома никого. Я мог бы сейчас, прям в 12 часов приходить и грабить их по полной. Но я дебил, пришел пораньше и все. И прострал, короче, все. Ну мы можем, кстати, у нас есть очень, очень большой шанс, чтобы осмотреть, что у них тут есть. Вообще можем творить, что хотим. Никто нас мешать не будет. Ну, кроме вот этих лазеров и все. А все, мы можем делать, что хотим вообще. Могу просто обсматривать, что у них тут. А у них ничего нету интересного. Ну-ка, у них тут еще есть? А, бац, нифига себе аппаратура у них. Электрогитара, наверное, неплохо стоит, но я не буду ее брать. А там уж она нафиг не сдаваться. Мы можем шуметь вообще насрать на все. Никого же нету, мы же одни дома. Ленова берем. У меня тоже Lenovo есть. планшет, так офигенно. 50 баксов, дай ей хоть 100. Хотя 100 тут есть. Телефон еще, фиат какой-то, ничего себе. У вас есть фиат, телефон, вот да это -да, да. Не только машина, а и фиат еще есть. Телефончик. Неплохо. Живете, на самом деле. Ну, элитный район, ёпта, что-то хотели. Ну ладно, я пошел тогда, все, у меня больше ничего нет. Коробка есть, все есть, хорошо все. Я пошел домой. В принципе, отмечать то, что я уже миссию выполнил свою. Калитку закрываем за собой. Я калитку хотел закрыть за собой, чтобы не спалиться. Ты что делаешь? Дурак, что ли? Он взламывает открытую калитку. Он дебил, что ли? Как можно взламывать открытую калитку? Ну ты что? Что ты вообще делаешь? Только, наверное, в этой игре единственное можно взломать открытую калитку. Ну потому что по-другому это... Я не знаю, таких игр нет, наверное, не существует, еще не придумали. Только вот это. Еще 11 баксов за то, что я не задел ничего. Не, ну это просто и, и, э, э, э, эксклюзивная игра, можно так сказать. Наградил сейчас всего и д получил, но ну, это тоже странно. Yeah, ты неплохо справляешься right. в you курсе, я в курсе. Для But следующей работы я хочу, чтобы ты получился общаться обращаться с электроникой, ничего себе общаться, да, я думал общаться. А, навыка электроника, так это получается не на сегодня. А, так это ну, да. Я думал мы будем машину сейчас разбирать, А. -а, -а. Это не на сегодня, это на завтра, наверное. На следующую серию. Блин, ну это не, не прикольно, на самом деле. Чё, ничего нету антиквариатного? Ну, и ты чё? Старинная ваза. Я, я так и знал, что она будет тут в антиквариате. Я что, зря два часа взломал этот сейф? Нет, конечно. Не, я так и знал, что там будет примерно так. Ну денег, кстати, мало. Я думаю, побольше будет. Хотя мы еще не продали, но я думаю, что сейчас продадим. Ну будет, наверное, тысячи три, наверное, максимум. Я не думаю, что там все будет. Ну вот роутер. Ну телефон еще надо его взломать. Два даже телефона. Три телефона. Четыре? Да нафиг я свою работу. Ну зачем мне усложнять работу, я не понимаю. Мне походу надо два телефона и, и три планшета сломывать. Да ну ч, серьезно что ли? Не, ну пока сорю, дай сам я по телефон. Наверное, все не серии это буду делать. Это не вас, это сложно. Я не хочу всю серию тратить на эти взломы. Я просто домой их положу и буду мне серии их взламывать, потому что это два часа, серьезно. Но ну, вы не хотите смотреть, как я просто телефон взламываю? Но ну, зачем? Это же не интересно. Тем более это мы взламывали. Не, ну это слишком много. А автор, электроника хорошо. Электроника мы это сделаем, в принципе. Это вот это, да? А 20 нужен. А, круто, блин. Давайте миссии повыполняем. На чё бы и нет, в принципе. Мы их и вообще не выполняли, кстати. Не, давайте на новую улицу. Нельзя. Ты че? Ричи, быстро мне. Во, разбейте садового гнома. товарищи на Изи. Вообще не фиг делать. Разбейте старые часы в коридоре. Ну, это похуже, конечно. Ну ладно. Разбейте садового гнома. Да давайте все, давай все, дворецкий. Да вообще на Изи. Сейчас всех разобьем. Ну, просто разбить надо, и всё. Я, я не буду их грабить. Я просто буду выполнять миссии. В принципе, что от меня и требуют. Зачем мне усложнять тебе работу и грабить их полностью? Я не хочу. У меня вот, смотри, сколько... Я могу их только выполнять. Зачем мне вообще какие-то лишние задачи брать? Не буду, не буду. Я не, не забираюсь этого делать. Мне... Ага. Он неправильно припарковался. Вот так вот хорошо будет. Да не, я знаю, как взламывать, я уже взламывал их три раза. Зачем мне это надо? Мы их еще взламывали в прошлых сериях. Рассадует. Да вообще здорово, сейчас тебе разобьем лицо. Без проблем вообще на самом деле. Я знаю даже где он находится, он тут на дволике сидит. Ну там дальше чуть-чуть. Или. Стоп! Где он? Он спрятался бы, да, от меня? А, на нафиг. А кого еще разбить? Я разбил всех. Еще ду, еще есть какие-то гномики? Я не понял. Э, нет, нет, нет, я не буду его сломывать. Не буду его ломать, лицо. Пускай лежит. Ладно. Блин, ужасный. Валим. Валим, валим, валим. Нафиг. Я гнома зломал. Я все правильно сделал. А это вам надо было так делать? Я выполнил эту миссию. А, да, я молодец. Разбейте старые часы в коридоре. Блин. Мы все-таки гномы, а? 202. Я, я буду гнома разбивать. Не, не надо часы. Я туда не проберусь никогда в жизни. Вы что? Зря я, наверное, брал все таки те задания на часы, потому что надо внутрь проникнуть, не попасться на глаза. Да нет, это нереально. По-моему, 202 -й. Или какой-то... Я уже запутался, какой надо делать. А 202 вроде бы там, да? Гномиковый разбивать надо. А потом 200 Какой там, четвертый вроде бы. Там надо часы сломать. Ну, что-то я не помню, что там часы можно было ломать. Чё? Чё? Это ч за баррикады, чё за китайская стена, не понял. Э, в смысле, вы чё, угораете, что ли? Э, в смысле? Бляха. Чё? Какой? А, а куда ехать-то? Эээ, это чё за шутки такие, не понял. Не, ну не смешно, но на самом деле. А, а реально, а куда ехать-то? А, а в смысле, а как пробираться-то? Серьезно? камень невидимый окей ахренеть а это реально пройти или чё офигеть вы чё угораете их же тут три человека на одну область это же невозможно по-моему -мо. ты ничего не видел ты ничего не слышал все открываем я еще выпишу Паду, паду бежим ты чё я убежал уже от тебя а там чека там еще походу есть пикалки эти вот я зря это все начал делать серьезно даже гном этого разбить это сложно, это сложность а там камера действительно стоит прям передо мной а как я туда прошел то вообще мне вот это интересно как я этого то мы-то еще стекло давай везде. Везде разубим. Нам, в принципе, не сложно. Да ни хрена себе. Мы-то вот, что какие-то есть, финал? Да, есть. Вот она. Только ее отметить не не получится. А что от нее получится? Получится. Ничего, я как туда пробраться? Ты вы чё? Тут 20 охрана надо пройти, 20 КПК пройти. Потом уже можно будет куда-то идти. А ты будешь тут со время сидеть? Чего? Ну, я не буду тебя грабить. А, это даже невозможно, по-моему, немножко. А, нет, возможно. Возможно, все почему это невозможно? Все возможно. Только он что-то смотрит на меня. Вот, разбейте садового гнома. Ну, два гномика осталось. Я тебя просто разобью и уйду. Ну, под мужик, ну, серьезно. Я не буду больше ничего грабить у тебя. Так как его пойти-то, ну? Бляха. Это оказывается сложнее, чем я думал. Он ушел, ушел, ушел, смотри. Он ушел. Я тоже пошел. Ну, ко мне идет уже, набли... наближается приближается наближается ну есть открыл странные в гномики двое я всю игру сейчас часы и пороки а что тут у вас есть какая-то? нет хрень какая-то ну ладно я пошел блин теперь мужик там внутри стоит ну ни одно так другое бляха не часы я выполнять не буду мне хватит этого уже ты будешь уходить. Нет, что ты тут стоишь, блин. Стал он, бляха. Не надо. Стой там дальше, молодец. Красавчик, стой. А он что, а сейчас не слепой или что? Он ворот не замечает открытых. И ничего, да? Не замечать, что но я ему открыл. Он вообще тупорылый, просто дебил. Короче, мы выполнили, на самом деле, эту миссию, задачу, на которую нам надо было делать. Ну окей, все, в принципе, можем уезжать, на самом деле. Ну ничего, 204-х, я думаю, не несложно. Мы уже грабили их. Так, а че, Проблем не будет, я думаю, сильно много. Блин, надо лучше, наверное... Во сколько они уходят? В 11, да? А, поспать, поспать надо. Я не... Я... Надо вспомнить, за да сколько, да сколько они уходят. 12? Они в 12 вроде уходят. Да? Да? Круто. Молодец. Надо было в 11, правда, чтобы они прям точь-точь ушли. Потому что у меня есть мало времени только. Ну ничего, мы успеем. Мы успеем и грабанем сразу... Все самое ценное и все. Не будем долго запариваться на этом. Грабанем самое ценное и все, в принципе. Да вазу зачем ты берешь, ну говно же. Надо самое ценное, которое у них имеется вообще. У них ничего нету, больше после меня уже ничего не осталось, Они не закупились еще, по-моему. Да нормально, можем бегать вообще не париться над тем, что там кто-то мне что-то сделает. Можем грабить, что хочем вообще насрать на самом деле но мы тут по-моему все грабили я не знаю что нам гитара вроде бы тут была офигенная окей ничего нету нафиг пошел. нет ну, ну вообще говно блин да что за фигня ну было же много чего я же не я ж ничего не брал почти такого сильно ценного ну вот телефон нормально телефон неплохо кофеварка нет себе доставьте мне кофе не надо варить. Так-то и не надо. Ну, блин, тут что еще можно ценного взять? Ну, есть же ценные, ну много чего было. Ну, как так-то? Вы же богатый живете, вы что? Можете себе позволить, что хотите вообще. Ну, там тоже грабили. Так, а что осталось-то после меня? Ничего. Серьезно, после меня ничего не осталось. Я вообще просто все ограбил. Даже вещи забрал, охренеть. Вот это я жестокий. Или кто-то еще... Ограбил до них. До меня, то есть. Да, очень все плохо, на самом деле. Все печально просто, на самом деле. Печали не бывает. Так как так-то, ну? Тут тоже ничего нет. Ни денег, ничего. Все, ограбили. Просто пустой дом остался. Ну, деньги не нужно. Так, на, на пожирать хватит, может быть, и все. А так, в принципе, они не помогут. Блин. Ну и что теперь делать? Они сейчас придут, кстати. Скоро. А я тут их не ограбил еще. Они такие пришли. А ты что еще не ограбил, А Ну-ка давай быстрее. Ну вот. Ты... А, все, инвентарь пола, ну я выхожу. Или они сейчас придут? Нет, не придут. Нет, не придут, я сказал. Нет, не придут, и все. Быстренько ограбили, красиво. Ну, в принципе, будем, наверное, на этом серию завершать. Сейчас поедем домой, в ломбард. Или домой. блин, не знаю, да. Давайте домой, потом в ломбард, потом опять домой. Ну, смотаемся, но зато, может быть, что-то реалитетное продадим. Или что-то там, которое нам надо на Блэкбэе. Ну, я не знаю, в принципе. Ну, в принципе, что-то. Моет гитара какая-то реалитетная. Моет какое-то еще что-то. Ну, конечно, я молодец. Ну, у меня, блин, 19 девятнадцатый, ну, чуть-чуть не хватило, ну, серьезно, на двадцатый. Ну, в принципе, я надеюсь, что если я вне серии взломаю вот эти вот награбленные телефоны, я еще плюс парочку принес, то я думаю, что я отобью деньги и, наверное, опыт получу чуть-чуть. Да нет, ни хрена нет, вообще бесполезность. Зачем я сюда ехал, непонятно. Вроде бы богатые люди, а на самом деле ни хрена у них тут нету такого эпичного и ничего нет вообще без может купить даже в принципе не запаривайся 200 но ну это я не смогу продать но ну это не, понятное дело не смогу и не продать не ни купить ничего не смогу бесполезная хрень о фургон продается 35 косарей нифига себе они про него писали еще помню раньше блин ну конечно это хорошо он там же вроде бы э -э был какой-то склад вроде бы мы приезжали я видел Блин, так это же офигенно. Мы же можем, получается, на склад заехать на нем именно. Ну, когда-то в следующих сериях. Не в следующей, не поза позаследующей, наверное. Через три, наверное. Где-то так. Наверное, будем заканчивать. Если вам понравилось видео, тогда ставьте лайки, оформляйте колокольчик. Подписывайтесь на Инстаграм. Вступайте в Дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получать новые возможности и бонусы. Все ссылки в описании есть под видео и в закрепленном комментарии. Можете посмотреть. И всем пока-пока.